За ночь намело по Москве кокаина Асфальта почти не видать И негр Сидоренко с лопатою длинной Выходит его подметать И в сумрачном море дворничьей кельи Устав от общения от жар, Он роется в сводках с далекой майки, Мечтая отсюда сбежать Снег над Москвой Белый снег над Москвой Захлестнув с головой Превратится в любовь А Нестор Петрович Соседние квартиры Большой сионистый нахал Твердит, что я майку Из космоса даже Никто никогда не видал И где-то под крышей Смеются соседи Устроив на кухне ашрам над странной прихотью негрой в бреде заводкой снуют по дворам Снег над Москвой, белый снег над Москвой Захлестнув с головой, превратится в любовь И дворник уходит в московскую вьюгу, Не видя, как новая весной. Сквозь снег прорастает ямайский пальм За дворничей черной спиной. Снег над Москвой, белый снег над Москвой, Захлестнув с головой, превратится в югу. Снег над Москвой, захлестнув с головой, Превратится в любовь. Снег над Москвой, белый снег над Москвой, Захлестнув с головой,